Охренеть. У меня завтра самолет на 10 утра. Ну там она такая. Окей, окей, don't waste my time, time Эй, бочку открой, я открою открываю. Не, не значит, что надо проехать без газа, порма за поворот, а заехать, это значит, что быстрее. машину доставили honda civic бросаем на стоянке, выгнал линкольн сейчас нужно найти у них какой-то Все, ключ улетел так ребят привез машину Прямо здесь я оставляю все и сразу идем забирать другую машину здесь же на этом же аукционе очень удобно заберем и выезжаем дальше так ребят вот она м4 но похоже здесь такая же фигня а нет то что я так снимаю просто все Че же мне дастся ее завести до дома? Отлично. Все. Правда, я с других ворот заезжал, поэтому сейчас будем искать выход, где-нибудь. Поедем вот за этим чувачком на эвакуаторе. Охренеть. Манхейм работник, ребят, смотрите, что он <таспорядок> Не все так просто, ребят, как хотелось бы. Еду я себе еду, и вдруг девушка с Манхейма, которая здесь работает, женщина, просто выезжает с второстепенной парковки, а я еду, ну, как видите, по главной дороге. Ну, более того. У меня она слева, поэтому я по таким же правилам, как и в России, приезжаю прямо. И она выезжает, выезжает, выезжает. Жалко, меня камера тогда не снимала. но ну, это, в общем-то, не имеет значения. Вот она, вся эта ситуация здесь сейчас. И она бабахает меня в бочину просто. Блин. Я пытался максимально вправо уходить. Я видел, что она едет. Но я полагал, что она остановится. Как можно совсем направо не смотреть. Плюс, ну, у нее там стопа нет, но неважно, как бы. Но ты должна направо посмотреть, если ты выезжаешь. Даже не посмотрела. И все, и сидит сейчас, молчит, ничего даже мне не говорит, просто куда звонит. Ну, давайте я тоже куда-нибудь позвоню. Как эти правила решаются? Вот, блин, опыт, нафиг мне он такой. Опыт нужен. Диспетчеру <соспит> позвоню, спрошу, что <соспит> в этих случаях делать. Он по привет! <соспит> Сейчас вот ситуация, ребят, странная, потому что клиент видел свою машину, и он именно такую машину покупал у Манхейма. Сейчас вот такая ситуация произошла. Я, скорее всего, ее вообще забирать не буду, оставлю здесь. Они должны будут ее чинить. Hey, mama, Диду, не видела ли ты ее выезжать? Нет, не видела. Не видела. Не видела. Не видела. Не видела. Не видела. Не видела. Не видела. Не видела. Не Не что я остановилась. Якобы. Я говорит, остановилась, и... Типа, да, все, я как. но ну, она ну, ей сложно, как бы сейчас отрицать очевидное, да. Она выезжает с парковки. Поэтому она этому мужичку говорит: что: Да, я она говорит, ты остановился? Да, я остановилась. А как же так случилось потом, если ты остановилась? Ты посмотрел по сторонам после того, как ты остановилась? Да, я посмотрел по сторонам, как я остановился. Ну, бред, короче. Ну, че тут очевидно отрицать? Ну, в общем, сейчас мы ждем теперь, что будет дальше, потому что... Хорошо, что я вот этим автомобилем не задел. То есть я ее увидел, когда она ехала уже, я начал сдавать вправо, я думал, что, ну, все окей, будет, она увидит меня. А она даже, видите, не смотрела. То есть она то ли там писала кому-то смс-ку, то ли разговаривал, не знаю. Но в любом случае у них здесь, везде-везде-везде есть видеокамера. они сейчас все посмотрят. Просто надо будет понимать, забираю я эту машину или не забираю, что мы с ней делаем. Потому что клиент явно такую машину брать не будет. Блин, ребята, как всегда, знаете, так бывает. Так бывает, что за, я не знаю, такая плохая примета, что ли, загадывать все, пытаться прям вот успеть в минуту в минуту, в час, в час. Не получается это сделать. У меня завтра самолет на 10 утра в Майами из Техаса. Но, к сожалению, непонятно, успеваю я или нет, потому что сколько я здесь сейчас задержусь. Еще у меня одна машина, надо забрать. Ну, короче говоря, пока что, пока что ничего не ясно, ждем. И заберу ли я ее, может быть, они мне ее вообще не дают или сейчас что там решат диспетчера мои, непонятно. Короче, приехала куча всякой охраны местной, но ну, не полиция, типа охрана. Они будут здесь принимать решения. В общем, они сейчас ждут камеру. Сейчас сказали, посмотрят на камеру. Я не знаю, где они там камеры, ну, где-то на столбах здесь висят. Посмотрит по камерам и все поймут. Женщина по-прежнему утверждает, что я здесь ехала. Она здесь остановилась, якобы он там на стопе. Посмотрела. Говорит, ты... Ей, вот эта охрана говорит, ты направо посмотрела, ты налево посмотрела? Да, я посмотрела и все, продолжает утверждать, что она смотрела а как я тогда приехал? то есть как тогда я появился, вдруг незаметно подкрался, да? странная история ну ладно, я не думаю, что в любом случае я здесь долго задержусь, но час-два по непонятно с тачкой, она по хорошей цене шла то есть 350 долларов я прям буквально тут за 4 часа Заработаю ее, надо будет довести до Хьюстона из Далласа. Клиенту эти фотки скинули. Сейчас он будет принимать решение, будет он ее еще брать или нет. Ну и, соответственно, он звонит тем временем в Манхейм, в офис и узнает. На самом деле это хорошо, что, что это сотрудница, потому что будет проще с них потом взыскать. Ну, ну, у них, соответственно, все здесь застраховано и так далее. И так далее. Поэтому это лучше, чем это был бы какой-нибудь частник. Знаете, и потом, ну, бодайся с этим частником. Такие дела ждем, когда они проверят камеры и какое-то решение примут. Короче, ребят, все окей, тачку я все равно забираю. Неприятная, конечно, ситуация, но да ладно. You так, ребят, вот собственно этот BMW, который я сегодня забирал, на котором попал небольшой ДТП. Отдаем его. Right, Ребят, ну что, крайний автомобиль, мустан. И все, таким образом я все дела сегодня сделал. Какой я молодец. Завтра утром вылетает отмечать свой день рождения в Майами. Все, стачку доставил. Там меня уже ждали. Отлично. Отлично, все успеваю. Как хорошо, ребята, 7 часов. Супер. Еду в душ, одеваться, переодеваться завтра утром. Отсоединяю трака от трейлера, трака отдаем на ремонт и отдыхать. Thank you. Чувак, короче, стоит. Я голодный, говорит. А, ну ладно, ес, молодец. Короче, деньги собирает, а потом ко мне подходит такой. Эй, форчку открой. Я такой открываю. У тебя есть Apple? Я говорю, чего? Apple, banana, something? Банан, яблоко, что-нибудь есть у тебя? Так уж грозно говорит мне, что я даже испугался. И я ему дал яблоко. Но у меня последний оставался как раз для него. Он говорит, давай, Бог, Бог благословляет тебя. Богословляет тебя. Я говорю, ну все, спасибо. Не знаю, что это значит, ребят. Че, что значит, когда Бог благословляет? Что значит? Все окей будет? С утра пораньше, ребят, приехал к ремонтнику. Мексиканец в Хьюстоне. Очень недорого делать. Я у него как-то раз уже что-то делал молодец. Мексиканцы, они молодцы уже все. Я уже вам говорил много раз. Не уже, а они всегда, наверное, были молодцы. А может, уже молодцы. Не знаю. Но ну, короче, когда я приехал в Америку, они уже были молодцами. Так что, не знаю, задолго ли до меня они с ними стали. И вот он в своем доме здесь вот да, обустроил его. И тачки, видимо, покупает, ремонтирует, делает. Короче, красавчик. Вот мое крыло. Я его из трейлера достал. Сейчас я ему все отдам. Трак загоню. Вызываю такси. Пока, кстати, вызываю такси. А, вон он сзади уже подошел еще ребят на родину Наверное, в Майами иду на выход, искать выход для того, чтобы встретиться с моими друзьями, которые меня сейчас должны встретить. По крайней мере, обещали там посмотрим. Ну что, я приехал, ребят, привет. Привет, привет Джамик. Привет, привет Женя. Привет. Всем привет. Как вы тут? Нормально? Ты что у тебя? Расскажи, какая у тебя новость, Джамик. О, я права получил. Право? молодец. Позавчера сдал, взял в аренду тачку, приехал совсем другие условия и мне сказали, что yeah, наденьте hands-free yeah. и без инструктора я один то сейчас в связи с ковидом, да? Да, да, да. То есть да, ты да. один в машине сидишь, наушник да, подключаешь, говоришь, наушник. свой наушник, да? Да, да свой наушник. Да, на телефон звонишь инструктору, и она тебе что говорит? Она, она сзади звонит, тебя едет? Она говорит ваш номер. Да. И она звонит. И она где-то сзади тебя по всей видимости ей да, или она тебя Нет, видит? Она Нет, Она стоит на паркинге. А на и парку. просто тебе говорит куда ехать? Ласка, вот прямо, вот до знака налево или до знака направо. А теперь да. развернитесь, а теперь припаркуйтесь. И все это по телефону. Я говорю, окей, окей. А потом она, знаешь, что самое интересное? Она через три минуты она такая, окей, окей, don't waste my time and your time. Да, да, и да. Она ну, увидела, что ты нормально. Че у тебя время, мое время? И свое время. Иди в офис Да, да, да, да. Слушай, молодец, молодец. Mm. И все, у тебя пластиковые прям права, флоридские. Yeah. флоридские. Да. Флоридские. Вот. Давай, давай, давай. Но ты понимаешь, да, что мы сейчас по ними лета летать можем? Блин, да, красота. Да, да, это документ. Да. То есть это документ, ребят, реально. Вот я сейчас летал, у меня нет паспорта, ничего нет. Я по вот этим документам летаю. Можно по... с ними купить билет, любую точку. Купить билет, купить алкоголь. Страны? С... Да, страны, да. Правда, да, страны правда. Да, внутри. Да. А ты что, Жень, ты тоже уже получил, но тебе дали пока временной бумажный, да? Бумажной, смены регистрации. Да, и... Пока временно, там потому что не было у них. Бывает такое, что пластика, пластика не было. Да. Да. И значит, сейчас значит, они так? тебе пришлют домой просто, их, да? да? по почте. Ждем. Окей. И что еще какие изменения есть? У тебя куча посылок пришло. Посылок, писем. Работа что? У тебя, Джемик, идет? Да, все в порядке. Шеф говорит, три дня выходных, потом как раз, да, дни уход И кстати, да. Он мне такой пишет, я вчера сказал Жене, поделился этой новостью, то, что он мне написал СМС сказал, что м -м, надо обсудить, есть предложение по работе, нужно лично обсудить. Вот, то есть И у тебя а какие-то изменения есть. Окей? Ну, написал, да. Смотри. это к чему, да? да. Это, это очень, очень важная такая, ребята, а, новость, ну как новость, ну такой важный момент, нюанс. О чем, он говорит? О чем он говорит? О том, что в Америке, если ты просто... То есть не надо, не надо там это, выделываться, не надо там а, супер 7-5 в альбуме. Просто если ты работящий человек, да, ответственно относится к своей работе, а Джамик так, так и делает, так просто ответственно относится. Сказали к 7 утра, приехал к 7. Сказали, работаем до 12 ночи, работаем до 12 ночи. Все. Ну, то есть, если ты так не будешь, не хочешь делать, пожалуйста, не делай. Ну, и тогда и не рассчитывай на какие-то на какие-то в, даль в дальнейшем улучшения в своей деятельности. Правда? Да, Правильно конечно, я говорю, да? При этом, же не надо забывать о том, что это все оплачивается. Да, да, да, естественно, все. естественно. Все причем хорошо, не то, что да. просто говорили да, вот, вот это вот, выходи за эти копейки. даже сейчас, ребят, неудобно говорить и те деньги, которые Джамик иногда в день зарабатывал он приходил, рассказывал, сейчас с курсом российским это катастрофа, конечно говорить об этом, это, никто в это точно не поверит, если ты скажешь, что ты несколько десятков тысяч рублей в день просто взял, заработал и пришел домой, еще живой домой пришел, то есть ты не, не никакой не еле ходячий, никто пришел а почему ты стал больше зарабатывать, ну, давай-ка может поделишься, да, и никто не стал Блин, точно, ребят, никто не стал, да, тебя щемить за это. Короче, ребята, для того, чтобы свою жизнь изменить, надо посмотреть, надо посмотреть на то, как другие живут и, и стремиться к этому. Они, наоборот, сравнивают с худшим, понимаете? Где-то вот там, а смотрите, в Узбекистане, а там у них или в Северной Корее, а у них давно интернета нету. Ну и у нас тогда не будет ничего страшного. И так далее, и так далее. А тот не ездит, ну и я не буду. Нет, ребята, давайте смотреть на тех, кто лучше живет, у кого лучше условия, и тянуться к ним. Правда? Вот мы сейчас тянемся. Тянемся в сторону дома. О, все, у меня днюха по московскому времени. А, уже? Да. Короче, ребят, все. с ребятками искупались. Все, стартуем домой. Ну не домой, сейчас покушаться, а потом домой. Е, рекординг. Видео-рекордер. Е. Я не знаю. Слава Украине! Чехословакия. Чехословакия? Да. О, скажи, что мне сказать. Чехословакия. Скажи им, ща вы Агой! же, быстрей. Огой! Красавчик поехал. Я, блядь, не знаю по-русски, я не знаю по-русски. Я говорю, можно я засниму тебя? Вроде бы не против. Сейчас мы его догоним, отберем сейчас еще мы мотоцикл. Ему мотоцикл понравился, да? Нет, я сейчас... Короче, ребят, привет! Привет, привет, ребята, привет, салют, всем привет. Всем. Ребята приехали, вы помните их наверняка, белорусы. Помните? Я сегодня папе сказал, говорю: да вот, помнишь, ребятам в гости приезжают, белорусы. Конечно, помню, конечно. вас все знают. Как у вас дела вкратце, расскажите? Какие изменения? И вы, я помню, в прошлый раз, последний раз, мы год с вами назад общались в Лос-Анджелесе. Ну, мы-то общались весь этот год, а в Ютубе у нас были год назад. Год уже прошел. Ну я думаю, год, А что, нет? Конечно, год прошел. Я как тогда-то не помню. Да. И что, и тогда у вас было вы что, вы работали на моинге? Фигачили, нормально, так бабки зарабатывали. Да. Вы еще говорили, что вы можете устроить ребят, вы по-прежнему можете устроить тех, кто. Да. А сейчас какие изменения, что? Ну, Мы работаем Мы на себя. На себя. Да, купили, купили свой не поменялось. Ребята, я вам покажу их трак потом, вот это огромный, огромный, как это называется, спорт или что Dodge Ram, да, огромный трак, но ну, на чем ребят, собственно, возят, возят а, машины. Они решили тачки не возить, решили возить мебель, перевозить, помогать людям, да. помогать, но не бесплатно. Короче, мы сейчас пришли, что, пришли, а где кто еще? Там еще джаммик. По Квалификация, ребята говорят, плохо водим, научи нас. Вот я их привел такое такую контору. А зам, чуть-чуть хоть понимать. Пойдемте еще. Че? а где ребята? -то? Там еще Джамик, Артем, да, точно. В общем, сейчас мы будем это кататься на машинах, они электрические, электрические картинг. Ребята здесь Артем, э, Жень, ты уже был, да? Ну как, четко? Да, я только бота не сделал по скорости. Сейчас мы сделаем всех по скорости. Да? Теперь в мой день рождения пришли сюда. В общем, ребят, будем сейчас кататься. Ждем, пока все зарегистрируются, поедем кататься. Мы хотим именно своей команды, 6 человек, я думаю, это возможно, в принципе, чтобы никого лишних не было. В общем, вся эта история стоит, ребята, три гонки, три круга, стоит 59, кажется, долларов, 60 долларов, да? А что, тоже черный взял? Где поменять? Где поменять? Камеру ребят забрали, я не знаю, что вы видели, но как ощущения? ощущения. Ощущение великолепное, Слушай, не но на самом деле такое поле немножко маловатое. Это первое. А второе, если бы они были, если бы они были ну как бы на двигателе, да? Вот ну, там может, быть, преиму это может это быть преимущество, у кого-то было, а здесь да. они ровно едут. То есть да, ты обогнать нет, не обогнать ничего не даешь. За счет умения как раз ты можешь обогнать а да, за умение там, заключается в голове, том, да. что, знаешь, я так понял, ты, ты понял, да? То есть вопрос состоит в том, что ты не должен терять как бы скорость. А чтобы не терять, ты должен радиус больше брать. Понял? Ну, да? ну слушай, где-то радиус, короче, ну, надо, ну, надо уметь ездить на конкурс. А? А да, да, ударяешься, все сразу теряешь. Значит, тебя затормозило, не значит, что надо проехать без газа, без нормы за поворот, это ну, заехать быстрее. Короче, интересная штучка, ребят. Мы еще хотели 5 гонок взять. А вот это 14 кругов, это была одна. Мы взяли три хорошо мы, да, нельзя. А результаты Видели видели, а, я видели я на втором месте? Айдженки шел первый место. Посмотри, вот, нас уже здесь вывесили, видишь? Да что? А это ты, да. А я Хьюстон, я же из Хьюстона прилетел. Вот я. Он с Андиеговы тоже. А, Сакраменто, вот я. Нормально. Сейчас мы спросим у них результаты все-таки, чтобы они нам показали. А я смотрю юзбрейк, я думаю, я он буду, говорит, тормози просто. Я буду результаты между... Не, мы сейчас... Мы сейчас бригаде, коллеги. Да. Мы сейчас подадим сразу, как это называется, протест или как а, это? Да, Потому что, может, ты и допинг принимал реально. Я не знаю, почему. Он так плохо ездил, может, и допинг принимал, и это как бы сказалось на результате. Next day. В общем, ребят, мы сегодня снова приехали уже в такой компании. Я, Женька, Женька, еще один. Троем. Троем решили погонять. Пока ребята заняты на работе. В общем, сейчас за 5 купим те же самые билетики и поедем кататься. Так, ребята, мы откатали один круг. В общем, смотрите, результат. Ну то есть, сори, не, не удивительно, в принципе, что Женька здесь на седьмом месте, но уже на седьмом, это мне кажется неплохо, я да? На уже на седьмом, смотрите, я на третьем. Но на третьем я просто потому что, ну, я сейчас не очень старался ехать. Я мог бы на втором. Я не говорю, что я на первом, а Женька на первом постоянно. Ну, а вырвался случайно. Не, не, вообще посмотри, в следующий круг я буду на втором, посмотреть, я буду стараться. Я до этого как бы не старался, так просто катался, я с тобой там шутки шутил, знаешь? Второй, второй, да, не, да. И хотя с первого раза я даже вторым уже стал, да, так что. С прицепом ездил я знаю как ребят ездит тут но... только без прицепа сейчас попросим прицеп подсоединить. вот если прицеп прицеп я выиграю так ну что вот смотрите ребят вы часто пишете про бенз че про бенз скажешь подорожал ну типа он там подорожал Насколько? сколько он подорожал и вроде как прилично подорожал с одной стороны но около 20 процентов от масси 20 20 25 процентов подорожал относительно зарплат 30 долларов но опять же, у тебя, на тебя-то это не да, сказывается, говорю, ну, ты с же с водитель. Меня, да. С меня, там, мой а почему? потерял. А, начальник, да, ну, начальный. так мы говорим конкретно о тебе, а, нет, ты нет, ничего не потерял. Же... Заказы сейчас увеличились на фоне этого, стоимость заказов. Ты наоборот Но даже я приобрел. Кросса, да, я в плюс, может быть, в ноль вышел, Да. А я в плюс вышел. Да. То есть тебе в любом случае ты в плюс, потому что заказы стали чуть выше, чуть выше а и у и тебя и процент, процент, процент не изменился, правильно? Да, а у меня, ребят, заказы просто выше стали, поэтому это как бы перекрывает вот эту маленькую, ну, надбавку на топливо. Да, если я заправляюсь там тоннами, то, конечно, мне это будет заметно, никто не будет этого отрицать. Но поскольку ну, цена вы чуть выросла, прибыль, да. Да, да, поскольку ты... Ну, а у тебя что? Я могу сказать про... У меня все еще отпуск, третий месяц. Уже. Нормально, кайфуешь, чекаешь? Про такси в России, я такси работал. Да. Я за прошлый год работал в такси, я на выходные заправлялся полный бар, там, на тысячу минус и там 4000 заработал а в прошлом году я сел новую машину купил я заправлялся уже на 1200 как раз, и, ну, и как там на 3000 а ч ⁇ кстати помню что классная интересная история произошла с твоей тачкой ты новый тачку купил какую когда россия жил гранта. гранта по чем ты ее взял Ой, я ее... Это совершенно новый, ты на ней таксовал, типа бабки делал, да, иногда получалось. Ну, первое время, да. Первый. Первое <связь> туда Фига поставил. Ну, газ, Блин, представляешь, насколько вот сейчас реально, ребят, вот вы пишите комменты, а, а, а вот сейчас это так смешно, да, звучит. Грант взял что-то там, какие-то ну, такси, не такси. Ну да, такси. Ну, то есть, ты не только такси же работал, ты, ну, у тебя работа была твоя официальная, да, где-то работа, но ну, и параллельно ты таксовал. А потом ты ее почем продал? А, а, а покупил еще раз за 400... А, ну то есть ты, в принципе, нормально так и продал я и... Я год два месяца и был продал, Да, и, и на новой тачке покатался. Же, ну и как сейчас ну, ты если... свои заработки оцениваешь? Да, и не вообще не, свой не, приезд. Жалеешь, что раньше не приехал в Америку? Да. Еще четыре года, ребят, я не уговаривал, приезжай. Да, Представляешь, чего бы ты здесь вообще добился пара. бы сейчас уже? Ну, да, уже свой бизнес был. Да, и да. Бы точно да. был, ну, другие цифры. Ну, ничего страшного, да. ничего Нормально, сейчас доберемся до... Это не поздно, как говорится. Никогда вообще, никогда не поздно, как будто ему 60 лет такой никогда не поздно. Нет, ну, 4 года, и даже о них можно сожалеть. Ну да, да. Если это говорить сейчас за стабильность... За 30 люди здесь дом себе покупают. За другой дом, я стажировал палестинец, к нам на работу, и все говорят, ну, покатайся, мы объясним им все а он три года здесь живет, тоже, там, то на мувинге, то там-то там-то там-то есть там Чернообочий обычный, вот у него свой дом видеонаблюдение он мне показывают. что Чернообочий, да? да-да-да блин, вот ребят, поэтому это важно, знаете, это показывать, эти истории рассказывать мне хочется, чтобы вы их услышали не только из моих уст никто не поверит все равно но все равно, да, но, но мы не для этого, понимаешь, я не для этого снимаю не для тех вот этих запутинцев, которые, ну... Уже все, они свое имеют точку зрения, телевизор у них главный. А для тех, кто либо в смятении, либо кому не хватает немножечко больше, ну, немножечко больше уверенности. Вот для этих мы, да, для этих мы, ребята, говорим, кому уверенности не хватает, вот как Женя не хватало все 4 года, сколько я уговаривал, ну, да? Ну, а что? Ну, я так считал. Типа, ты же мне тоже рассказывал. Ну -то, да. и с тобой я в такси, ты там. Да, с да, разговаривали, да. Я понимаю, что вроде больше, ну а что там? Там ну Что да, вроде как? может не все так однозначно, ну, хотя да. казалось бы у тебя не было повода мне не доверять. А как бы. Даже, ну, блин, за три года я бы да. А сейчас ты просто, Женя, работает сколько, полгода, просто это самый Четыре месяца. 4 месяца, это самый-самый вообще первый шажочек, то есть это еще даже не вторая ступенька. А этих ступенек, ой-ой, как много, правда? А это всего лишь первая ступенька, пока ты здесь зарабатываешь, не есть некоторые... На цели, которые сейчас тебе необходимо преодолеть, да, для этого нужны денежки, и вот сейчас ты их подобьешь, и все будет, в принципе, окей, okay. все будет так.